Ну так, информация к размышлению Вот этот сайтик, вот такой адрес в интернете Можно по поиску найти Экоса 24, выскочит вот, а Информация я хочу донести такое Что вот это все, вот тюльпаны, да? Вроде бы красивый тюльпан Вроде бы оригинальный, айскрим Вы понимаете, таких тюльпанов в природе не бывает я сначала как бы обратил внимание, думаю, ни хрена себе такой тюльпан, как похоже на эскимо. Да? А потом присмотрелся. Я что, немножко фотошоп, фотошопом задебаюсь. Вот это вот я могу сделать цвет. И не только синий, и не только розовый, и не только красный. Любой. Понимаете, это развод. И цена интересная, конечно. Вот, если э, посмотреть дальше, ну, обычно тут тюльпаны. Но только цена-цена. Ну вот такие вот тюльпаны могут быть. И такие могут быть. Все может быть. И черные могут быть. Какие там есть. Ну вот такие вот есть. Да, есть такие. Но цена-цена. За три штуки. Сейчас я посчитаю. Так. 240 выдам. 8. Разделить на 3. Равняется. Почти 83 рубля штучка плюс почта. Ну, даже если взять 83 рубля, да, штучка выходит. Сейчас вот перейдем на другой сайт. А тут э, за 10 штук, то есть э, 29 рубля одна штучка. Понимаете? 29 рублей. А тут вот 83, считай. Именно вот этот вот, 83. Нормально? Вот, и нужно еще показать, я хочу показать, где он находится, эко Не, ну хотите, берите. Придет, в принципе, я считаю, что тюльпаны придут, только зачем брать дороже? Понимаете, вот Крым. Наш любимый России Крым, Крым наш называется. Ну, вот такого же не бывает, а? Но не надо меня смешить. Так же, как не бывает синих роз, так же не бывает вот таких тюльпанов вообще никогда. Никогда. Это по такой цене ужас. Ой-ой-ой, что делается, а? Каждый зарабатывает как может. Каждый стремится урвать где-то, обмануть. На ей и так далее. На е е е е Вот это уже не просто обмануть, а на ей-е-е-е-е. Ну, кто-то купится. Купится. Ну, у кого головы нету Пусть покупается. Ну а так информация к размышлению. Хотите, берите, хотите, нет.